Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про гинеколога в автосервисе. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Приходит гинеколог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит, сдашь экзамен? Возьмем. Максимальная оценка 100 баллов. Насколько сдашь? Только и будем тебе платить. Задача собрать и разобрать движок. Гинеколог берет, собирает, разбирает движок. Мастер смотрит на него и говорит, 150 баллов и должность замдиректора автосервиса. Гинеколог, как так? Ведь же максимальная оценка сто баллов. Мастер мог говорит. Но я все видел, но такое впервые. 50 баллов за то, что ты его собрал. 50 баллов за то, что разобрал. И еще 50 за то, что ты это все сделал через выхлопную трубу. <свят> Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем Пока-пока!